так всем добрый день сегодня у нас на виртуальной распаковке представлена карточка памяти сам диск экстремы про микро sdx c ну и представлена для мобильных систем ну и с адаптером для того чтобы использовать их в других вариациях например с фото аппаратами так ну и поставляется новая карточка вот в таком варианте то есть скорость здесь записано чтение до 170 мегабайт в секунду ну а скорость записи до 90 мегабайт в секунду так объем памяти 64 гигабайта ну, и предназначена для 4к съемки на смартфонах и на квадрокоптере вот, хотя вот здесь вот на русском написано что скорость может появить до 104 мегабит секунды но это нужно будет проверить конкретно непосредственно на устройстве то есть это вот новая переработанная карточка то есть, есть а1 это а2 для большей загрузки приложений ну и для превосходного использования так ну и давайте проверим скорость записи и чтения при помощи специализированной программе непосредственно на скорость записи и скорость чтения в ноутбуке ну а реальная скорость будет зависеть уже от того устройства где вы Будете ее применять. Ну и смотрим. Ну и давайте проверим карту памяти. Sandisk Extreme Pro на скорость чтения и записи. Так, вот у нас пустой диск. Так, для этого воспользуемся программкой. Так, найдем. диск так ну и проверим скорость записи ну и еще эта программа проверяет на целостность Так, вот у нас записываются файлы. Так, ну принцип понятен скорость записи. Во-первых, зависит от типа устройства, ну и доступа к ней, так прекращаем, ну и Проверяем скорость Чтения Так, ну и вот мы проверили скорость чтения и записи диска. Так, ну а лишнее можно удалить. Те файлы, которые образуются в результате выполнения программы. То есть она проверяет на целостность. Ну а в данном случае мы проверили на скорость чтения и записи. И дополнительным бонусом то есть внутри находится упаковки код для работы данной программы. То есть там по восстановлению карт памяти сандиск. То есть она активирует. Ну и получается полная функциональная программа для восстановления. Так, ну и посмотрели скорой записи, скорое чтение данной карточки. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно? Всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео.